Зали целый месяц и устали дико. Мы звоним, зовем, да поздно дико. И мы в этом зале будем вести себя дико. Мы в полуфинале, значит нас добрали. Пау, пау. Так, пацаны, стойте. Зачем вы сказали, что нас добрали? Это же стремно. Вы понимаете, что она говорит? Я не понимаю. Я тоже, а ты? Мне кажется, курицу может понять только курица. Мася! Мася дорогая, что она говорит? Это что еще такое? Быстро уберите курицу со сцены. Пацаны, уберите курицу со сцены. Как вы чё, совсем оборзели, что ли? Ой, Санек, зачем тебе на сцене курица? Просто у меня есть миниатюрка, представьте. А у курицы тоже есть чувство. Да, ничего не меняется. И от создателей фильма тупой, и еще, тупой" и еще тупой, и еще тупой, и еще тупой. Команда КВН Синтетика. Ну что, все, пошло-поехало. Итак, давайте представим очень везучий рыбак. Так, что это у нас тут? О, нифига, сразу сушеная. У каждого из вас, наверняка, есть друг массажист. Здорово, братан. Здорово. Че это? Как все. ты вообще сам-то? Нормально. Че вроде. новое, че, ну, че все это? Чего у тебя интересного? Ой, соли у тебя такие. Итак, давайте представим, если бы передачу Орел и Решка снимали в Заинске. А бутылку с сотней долларов мы спрячем в самом красивом месте Заинска в... — в... В Челнах! Представьте друг, который любит выбивать ковры. Здорово, братан. Как мама, как папа. Да, это нормально, Отчеты как да, вообще сам, мама, а? хорошо. Да, знаете, мне кажется, мы показываем какую-то чушь. Полуфинал, надо усилиться! Я знаю, что нам делать. Одну секунду. Ты же не думаешь, что он наденет глупый парик и прикиньте гадалкой? Да нет, он же не настолько дурачок. Санек? Не надо лишних слов. Я чувствую плохую ауру. Мне нужен гадальный шар. Где гадальный шар? Срочно! Я есть гадальный шар. Так, что вы хотите узнать? Давай что-нибудь про нашу команду. А, хорошо, так, я вижу... Что то а, плохое? Не кусайся! Так, давай я сейчас мысли буду твои читать. Смотри, так, вижу учебу. Так, в самом лучшем заведении челнов. Прям самым престижным. Мм, КФУ, КФУ, Ванлав. Блин, Ирина Ефимовна, скрывайте свои мысли. Я случайно на вас переключился. Так. Слушай, у меня всего один вопрос. Мы попадем в финал или нет? Одну секунду. О, я вижу финал, вижу! Я его прям отчетливо вижу! Так! А где подходит к нам? Говорит, что мы красавцы. Целует меня в ручку, в щечках. Выше, выше, выше. Да, блин, Ирина Ефимовна, ну сколько можно? И с вами была команда Ковен Синтетика. Спасибо! Спасибо!